Поехали. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, Сангейт Центр, радиоцентра Сангейт. Мы продолжаем встречи с доктором Айбеком Изатовым. И тема у нас, да, здравствуй, Айбек, рад приветствовать тебя в центре. И тема у нас та же. Как быть счастливым, как быть успешным, как быть здоровым в конце концов. Ну, а юрведа – это инструкция к долгой и счастливой жизни. Предназначение человека быть счастливым. Если человек счастлив, значит, он здоров, значит, он успешен, значит, у него все в порядке. Вот об этом мы и говорим. Отлично. Мы как раз говорили о душевных силах. Значит, когда у нас нет тех талантов, которые, значит, ну, по воле случая, не знаю, по генам некоторые люди имеют, и они успешные, как бы уже рождаются успешными. Да? А, ну, такие великие певцы, там, великие математики, физики, у которых есть действительно талант. К сожалению, у многих этого нет. И этот талант а, нужно найти в себе. А, у меня сейчас как раз была одна женщина, она говорит, вот как вы могли. Все эти экзамены сдать здесь, и одновременно работы, и у вас дети, и у вас свой бизнес, и все такое. Как ну, вы могли? Я так думаю, действительно. Вот времени нет вообще, да? Нужно приходить ночью, ночами готовиться. Экзамен считаются… То э, есть экзамены считаются самым сложный экзамен в мире, считается. Потому что он идет там, знаешь, первый экзамен 8 часов, второй экзамен 9 часов, потом идет. 12 пациентов должен взять, потом двухдневный экзамен идет. В ну, общем, это такой э, стресс, э, полный стресса экзамен. Я думаю, действительно, я ну, получается я хвастаюсь, но в Америке все хвастаются. В общем, я говорю, что mm -hmm. за счет того, что я выработал в себе, э, значит, не то, что выработал, я нашел истоки душевных сил которые здесь обзывают по-разному. Это мотивация, селф-мотивация, там э, как это называется? Стасть к знаниям, все такое. Ну, я это просто обзываю. Э, душевная сила. Должна вырабатываться вот эта душевная сила, которая вот, э, как этого дядьку звали, барон Мейхаузен же говорил, если взял, вытащил. Вот такая вот сила должна быть. Каждый из нас. На санскрите не... такая сила называется шакти. Ну, видишь, какой ты образованный миша. Да уж. А, в общем, дело. Давай не будем путать, знаешь, вот эти вот всякие шакти, эти шакти, термины, там, макти, там я не знаю, мухти, саматхи, ситхи. Да. А, есть такие слова на русском языке? Есть, то есть Это душевные силы. Ну, ты их называешь душевными силами, но э, у нас есть, уже это все знают, чакры. Кстати, это энергия, которая в нас находится. Чакры, макры, янтры, тантры. Энергетическая да. составляющая Оставлю нас, угу. что и есть э, душевные силы, как ты их называешь. Да, и их найти, это действительно достаточно непросто. Потому что в теории мы знаем все замечательно, в практике мы, к сожалению, не можем это сделать. И причем по разным причинам. Что самое интересное, что в этом виноваты в основном мы, потому что мы не даем себе возможности это сделать. Если мы пашем, пашем, пашем где-то а, на я работе, то у нас нет возможности. Пока я вспомнил, на, в мусульманстве вот эта душевная сила называется э, бараке. О. Бараке. Это то есть, еще э, лучше, чем Да, Они говорят, они говорят, вот, вот я прихожу, допустим, к старому деду, ну или к папе, или к маме, или там, я, я говорю, да, благословите меня, там принято, знаешь, приходишь, пожалуйста, благословите меня, я вот сейчас иду туда, пожалуйста, благословите меня, я сейчас еду в Америку, пожалуйста. Будь. И они всегда говорят, э, сынок, найди бараке. то есть найди душевные силы, понимаешь? Найди вот это самое высшее благословение, понимаешь? Они не говорят, я тебя благословляю, чтобы ты там процветал в Америке. Нет, они говорят, сынок, найди свою душевную силу. Вот поэтому, значит, э, к, по сути, мы к этому и идем. Вот я сейчас буду делать презентацию как раз. Э, значит, курс называется, ну, у меня много курсов, знаешь. Я учу массажистов, как правильно делать массаж. А здесь у нас ну, мои клиенты, мои пациенты, они, ну, как бы, я с ними общаюсь, естественно, они хотят, чтобы я организовал курс, я его назвал а, йога продления жизни. Можно даже сказать, йога продления счастливой жизни. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. А, вижу? Да. Ну, ты за словом корона не полезешь, это точно. Да. А, ну, что ты думаешь вообще? Я думаю, это совершенно замечательно. Угу. Я могу только посоветовать всем нашим э, радиослушателям, в данном случае телезрителям, э, в общем-то, прийти к нам на презентацию, угу. послушать твою презентацию, а дальше сделать вывод самим. Угу. Э, подходит это или не подходит, но ну, во всяком случае э, техника которые и тот курс, который ты собираешься делать презентацию, это ну будем говорить не совсем традиционно в нашем понимании, так как mm -hmm. люди привыкли куда-то идти в школу, в высшее учебное заведение, или на какие-то даже воркшопы для того, чтобы постигать э, самого себя. Вот э, скажи тогда, в чем разница? Ну, я-то, в принципе, mm -hmm. да, понимаю, о чем идет речь, но не все, я допускаю, этого знают, не понимают. А в чем разница между традиционными курсами, которые можно сегодня все открыто, интернет mm -hmm. развитой, так скажем, и там все есть? Вот почему у тебя э, okay. именно вот такой курс, а не другой? Если ты помнишь, значит на первом нашем э, в первой нашей встрече видео мы делали радио, помнишь? Я сказал, что к сожалению, альтернативная медицина которая включает в себя и Арведу, и Джучи, и Китай, и Тибет, и что хочешь. Значит, они, э, ну вот с, с точки зрения, э, так сказать, э, всемирного, интернешнл, да, так сказать, точки зрения, я вижу, что рейтинг очень быстро падает. Хиропракторы и все такое. Но при этом современная медицина, она как-то подскочила, знаешь, появились новые методы, значит, imaging studies, то есть MRI, там, CT scan, CAT scan, PT scan, все это такое, что просто сказка, да? За счет этого поднялся уровень а современной медицины огромное количество фактов, огромное количество исследований, но их нужно по полочкам собрать и интегрировать. И потому что все есть, а лечение так, к сожалению, э, желает оставлять в Поэтому я чего хочу сказать, что вот, той передаче я сказал, что нужно интеграция, нужен такой э, ум, который сможет э, сфокусировать это. Я старался это делать, понимаешь. И я пришел, я делал публикации на эту тему, значит, в пресс-релиз в основном значит единственный механизм который так сказать бог создал для человека и для всех живых существ который восстанавливает омолаживает лечит единственный механизм это сон но сон продуктивный если сон не продуктивный я работал с врачами, я до сих пор работаю с, с группой врачей, которые занимаются. Вчера я значит, договорился с гинекологом Алекс Браддосом Аспидолом, который, значит, я именно хочу когда довести до них, что многие заболевания, можно сказать, 90% заболеваний зависит от сна. С, э, полисомнография, знаешь, что это такое, да? Слип стать. Да. Значит… И, у нас, кстати, есть институт по исследованию. Да. С доктором Голубиным я как раз разговаривал, я тоже сам с ним делал полисомнографию. Хороший дядька, очень умный, советую, кстати. Я Знаете, очень прошу. Да. В общем, я хочу сказать, что сон – это… Так сказать, вот, э, божественное лекарство, понимаешь? И практически все заболевания, связанные с э, опорно-двигательным аппаратом, сосудист системой, э, сосудистой системой, сердечно-сосудистой э, системой, нервная система, Паркинсон, Альцгеймер, любое заболевание возьми, э, истоки идут от непродуктивного сна. Потому что я делал фидбэк, нейрофидбэк по Человек после 40 лет, значит, у него продуктивный сон только первая фаза. Три, три основные фазы абсолютно непротивление, человек не впадает в четвертую фазу сна, сна без сновидений, где как раз таки происходит полное восстановление. Вот я еще помню радио. Ух. В 12.40 я делал uh, тоже презентацию и говорил, что это можно сравнить с лампочкой. Вот мозг, лампочка, да? Вот если, допустим, ей дано 18 лет гореть, да, лампочки? Не включая, выключая. Она будет гореть, она потом исчезнет. Ну, в смысле, э, перегорит. Перегорит. перегорит. Но если ты будешь ее выключать, потом включать. Это будет у тебя не 18 лет, а 36 лет. То же самое с мозгом. Но что происходит? У нас до.. определенного мозг, обычно где 35 лет, приходит период, когда мы выключить уже ее не можем. Ты мозг мы уже выключить не можем. Он, он постоянно работает. Постоянно работает. И и, и что возникает? Порочный круг. Ты понимаешь? После 40 лет начинает резкая редакция значит масс uh, вот, вот мозговая масса начинает уменьшаться и в 40 лет она уже на 5% меньше чем у тебя было в 35 лет мозг уменьшается что происходит резко uh, ухудшается память резко повышается порог чувствительности любая боль которая по идее не должна давать о себе знать, она чувствуется, потому что порог чувствительности, этот action potential он снизился. Почему? Потому что мозг высыхает, он не такой, как тебе сказать, его амплитуда становится все меньше и меньше. Амплитуда, я имею в виду его чувствительность, я имею в виду его реактивность, и он становится просто как сухарик. Единственная причина этого то, что мы не можем его отключить, мы не можем его отключить. Поэтому йога, восстановление, продление счастливой жизни ну, — это, единственный... это общее название. Это общее название. но, но был... я, я это синтегрировал. В основе этого лежит э, древнейшее писание, древнее, чем Аюрведа, Шива Сутра. Есть два вида Шива Судра. Есть черный, э, э, это, э, значит, Южная Индия. Но есть э, Видиана Шива Судра, -Судра который Оша попытался объяснить. Но Оша, он такой философ. Он может мозги замутить, но он конкретно, честно говоря, ничего не сказал. И, и знаешь, тоже приходится хвастаться, но это некрасиво, да, но э -э у меня учитель, <с> я ему когда в уши книги подарил, я там купил эти книги, я думал, что это вообще, знаешь, такое дело, он так рассмеялся, он говорит, потому что мой учитель на уши похож, да, <с> он говорит, слушай, а, ну, в общем, он его считал просто фантазером, наверное. А, ну, anyways, это его личное мнение, я а, преклоняюсь перед трудами а, Значит, что я хотел сказать, а, что вот эти вот 112 техник медитации в Шива Сутре а, как-то более-менее, значит, отражают вот эту вот методику, которую я разработал. Значит, я одновременно учу значит, массажистов, которые повышают квалификацию у нас в Америке Этим техникам. Ну, так, знаешь, повер... очень поверхностно. А на курсах, значит, в принципе, уже очень много желающих, но если, к сожалению, места ограничены, поэтому.. Копег, у нас есть возможность пригласить всех желающих на э, живое, так сказать, общение на интернет. То есть э, для начала это Слушай, а, можно же делать в этом думал, формате. Этом, да. Почему Но... надо, чтобы люди приходили сюда, если сюда не... вот именно, ну, многие могут именно, не прийти? Вот именно. я должен... У меня есть фидбэк. Я должен видеть, что происходит на графике. Я должен видеть его... Значит, основные данные человека. Ну, Дальше. это та методика, которую когда-то мы здесь делали, по-моему, в этой комнате. Мы нет, нет. Это... Нет? Основа была там положена. Да. Да, потому что я всегда... Да, аппарат, я, всегда хотел, я всегда хотел найти, значит, именно такой вот... Построить такую доктрину, которая именно... Вот ты поспал, знаешь, свежий, полон сил, начинаешь работать, Понимаешь? Вот ты проснулся, и ты чувствуешь, что ты не выспался. Вот какой может быть у тебя день? Это, какой, да. Был? Это просто... были, были, кстати, люди в истории, которые спали и по два часа, но они за эти два часа умели отдохнуть. Нет, нет, такого нет. Ну как нет? Много а, примеров например... есть. В том числе Эйнштейн. Ну, во-первых, это недоказуемо, во-вторых, ну... Это в литературе да, есть. Да, Эйнштейн там, все такое. Да, есть люди, которые спали, ну, по несколько часов в день, и им этого хватало, но они умели... к сожалению, он мог волосы свои расчесать, ему нужна была женщина какая-нибудь. А у него было очень много женщин. Ну, это Поэтому уже другая можно... тема. Да, но... ну, знаешь, про Эйнштейн я тоже много могу рассказать. Мы сейчас говорим Мы сейчас говорим про сон. Но, знаешь, Эйнштейн никогда не говорил, что он спит два часа, во-первых. Знаешь, люди вот так, он там сделал эту теорию, да? которая по сути дела, ее уже многие опровергли. Ну, мы сейчас... Не, а этом... подожди, я сейчас... уже... Сторону, не просто может. есть люди, которые, знаешь, начинают над этим... Может быть, а еще... есть... А давай уже. Есть техника, да. она называется тоже йога, только йога-нидра. Mm -hmm. а, и эта техника за кто-то Рузов Нет. что такое там кто-то мне поставил этот юг, это двигатель это не Рузов я говорю я не знаете, может, такой, а после, после такой йога Нидри я знаете я говорю вот, у человека и так миллион проблем вы еще ему проблемы вот делай вот это вот делай вот, это. вот после вот этого да я говорю вот у него были проблемы вы ему еще создали проблемы вот зачем это надо я не знаю человек, я не говорю дает. о той древней технике которая есть ну, это неправильно, понимаешь? А это вопрос другой. Вот эти нет. вот. Вам нужно это делать. Вам вы, понимаете, кто говорит, вам нужно вот так сделать, вам нужно делать. Нужно вот так сделать, нужно вот так сделать. Вот, вот думайте об этом, думайте об этом. Ты понимаешь, ты человека еще больше создаешь ему напряг в голове. Когда хорошо, там... хорошо. Айбек, э, у нас время нашей программы <звы> достаточно нет? ограничено. Э, хорошо. То есть, это программа, это курс, правильно? Это курс. Да. Это, это э, курс, йога, курс. продление Курс жизни, да. Правильно да, так называется? Замечательно. Значит, человек приходит, мы определяем его уровень, активность его мозга, мы определяем уровень, значит, его, насколько сжаты его мышцы, насколько он, знаешь, скованный, какие именно мышцы мешают ему заснуть правильно, значит. Uh, какие, Ну, естественно, мы собираем анамнез, допустим, что больше его беспокоит. Допустим, приходит, у меня анкзайди, да, или кто-то приходит, у меня спина болит. На самом деле, uh, знаешь, у всех идет остеопороз, у всех идет uh, дегенерация межпозвоночных дисков, и, естественно, спина болит. У некоторых людей она никогда не болит, потому что у них хороший сон. Хотя идут эти процессы, но они его не чувствуют, потому что нервная система. Uh, она значит, настолько восстанавливается, вот эти вот внутримозговые нейромедиаторы, их количество, количество АТФ, энергии в мозге, что значит, срабатывают компенсаторные механизмы, и человек активный, он до нашей, как тебе сказать, во-первых, с хорошей, четкой памятью, с хорошим, знаешь, различающим такой разум, анализ. Вот это все это атрибуты, значит, человека, имеющего хороший, продуктивный сон. Как да. только снижается функция, в том числе у, у женщин, допустим, у них отсутствует лебида очень болезненно да, у женщин или у мужчин, допустим, достаточно потенциал. напрямую связано с работой мозга. Значит, э, какие еще проблемы, допустим, пищеварение, Много проблем. Я запоры. полагаю, я полагаю это так, это что все, когда все, мы придем все. на э, презентацию, мы об, о многом узнаем. А, ну, То есть действительно да. очень много не проблем. Надо, не надо, значит, э, как тебе сказать, винить а, то, что мы едим, не надо винить то, что мы пьем, не надо винить то, что мы не знаем, там кто-то. Значит, там пришли, соленую воду напились, от отекли все такие, там, отравились, знаешь, что нам делать? Я говорю, вот возглас соображает, зачем пить соленую воду. Это ты а, <говорит> о, пос <говорит> о последней программе Да ко мне пришли, <говорит> да, люди, я мне просто а, вот это вот все такое. Миша, знаешь, что я тебе скажу? Нужно быть ответственным за свое тело. Я не раз это говорю. Вот каждому человеку Бог дал вот это вот тело, которое уникально, универсально, которое является в этой жизни проводником ну, к высшим мирам. Вы над ними издеваетесь таким образом. Вы являетесь... Ответчиком в этом плане. Поэтому прежде чем что-то сделать, сделайте research на интернете, пожалуйста. Ты ну э -э поэтому. Мы сейчас говорим о том, ну, что, что -то... некто, а конкретно, если говорить доктор Айбек Изатов, уже сделал research. Это, я, так сказать, уже тему, завершая эту тему и поэтому дорогие друзья наши уважаемые радио телезрители обращаясь к вам вы можете элементарно как минимум узнать о чем идет речь то есть уже есть какие-то даты этих презентаций вот у нас сейчас будет курс 24 сентября с массажистами трехдневный. я думаю в начале октября начале... мы будем собирать, ты, ты просто определись, когда и давай сделаем. Я-то определюсь. Дорогие друзья, программа записывается, она выставляется в YouTube, Facebook. Вы всегда можете ее просмотреть в записи, возвратиться к ней. И если есть какие-то вопросы, вы можете задать нам. Это тройное W.Sungates.radio.com, Sungates.radio.com. Еще раз, мы говорим на русском языке. Это означает то, что любой желающий может подсоединиться к нам на интернет, даже если он живет не в городе Чикаго, Соединенные Штаты Америки. И это SunGates 108, солнечные ворота, на конце буквы SunGates 108, это Skype. Это телефон также 1847-226-9956. То есть, если у вас есть какие-то вопросы, если у вас есть какие-то замечания, предложения... Вы всегда можете задать эти вопросы доктору Изатову, можете задать эти вопросы мне, и мы с удовольствием на них ответим. Ну, на этом тогда нашу встречу да. мы можем закончить, и мы будем продолжать. То есть мы встречаемся раз в неделю с доктором Изатов, и мы продолжим эту тему, более подробно узнаем тогда об этом курсе. Да. Подискутируем, возможно, потому что есть какие-то да, все-таки тебе... мнения по этому поводу да, Подготовься, да. да. Ah. Research, okay. Ну, research у меня тоже есть. Ну, да, и йога-сутры, э, скажем так, Шива -сутры. и Шива-сутры тоже мы, так сказать, знаем. Мы уже об этом говорили, и на живом радио, кстати, мы говорили. Есть бытность того, когда я имел программу, мы об этом говорили и с Расулом, мы говорили. С Гамзатов? А, не, не с Гамзатом, да. да. А, вот. А, говорили, да, когда ты вместе с ним был у нас на радио. но, а, да, спорно, было, да, было такое, да. Спорно. Это достаточно интересно, это достаточно необычно, не принято в нашем западном мире, но тем не менее это существует. Это действительно старинный трактат. Это очень интересно. Хорошо, тогда мы заканчиваем тогда эту тему, и да, мы продолжим, все, да, продолжим в следующий раз. Спасибо за внимание, всего доброго, всем привет. Счастливо.